Друзья, всем привет! Сегодня в своем видео вам расскажу, что такое папка Апдата и как нам ее найти. Апдата в этой папке содержится важная информация относительно установленных на компьютер программ. Всякое изменение или удаление данных из этой папки может навредить вашей операционной системе. Если, конечно, правильно к этому подойти, то будет все окей. В этой папке бывает хранится очень много нужного мусора. После того как вы удаляете какие-либо игры, программы и так далее. Чем дольше операционная система вы пользуетесь без переустановки, тем сильнее захламляется апдата. И в дальнейшем она может занимать десятки гигабайт дискового пространства. Итак, как нам ее с вами открыть? Открыть ее можно разными способами. Первый из них нажимаем WinR, комбинацию клавиш, и вводим команду, которую я оставлю в описании. Нажимаем Enter и у нас с вами открывается ап вот. Здесь как бы вот есть папочки от программ. В принципе, она у меня не особо захламена Windows, поэтому здесь ничего такого нет у вас может быть там различные игры и прочее то что вы уже удалили и какие-то остатки файлов у вас остались второй способ нажимаем мой компьютер диск c пользователи и выбираем учетную запись которую у вас у меня она называется самовар и как мы видим здесь у нас нет папки апдата так как она у нас скрытая что нам необходимо сделать а конкретно windows 10 нажимаем вид и здесь есть вкладочка «Скрытые элементы». Если мы поставим галочку, то у нас с вами появляется папочка «Updata». Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!